И снова всем здорово. сейчас мы э, проходим тренинг по специальному мануальному массажу И тема такая, огнетерапия, терапия огнем, да? Или она к нам пришла из Китая, там называется огненный дракон Ну у них там все драконами, драконами называется Нам для этого понадобится вот три махровых полотенца, таких прям э, плотных, больших полотенца да? э, Для локальной зоны мы заготовили еще одно полотенчика вот маленькое, да? Э, Понадобится тазик с горячей водой, не знаю, видно там у него, да, вот, понадобится еще грязи разные, ну, вот это сакская грязь, они могут быть разные, да, это сакская, черная грязь, можно, ну, любые массажные средства, которые прогревающие, да, чтобы они проникли еще ниже, глубже, да, можно разогреть огнем, поры расширяются, да, и за счет этого эффект лучше. Полотенце мы, соответственно, вымачиваем в горячей воде, все будет, безопасно. все будет безопасно, вода сохраняет от огня, чтобы он не распространялся дальше, естественно, все делается только под жестким контролем. Греется нам понадобится горелка вот такая газовая нам понадобится спирт сюда медицинский спирт налить да, с дозатором и нам понадобится еще пленка соответственно вот мы начинаем процедуру так, руки пока можно нанести Грязь сразу на всю спину, но потом стирать долго, поэтому я сейчас не буду, давай опускаем, Накрываем, соответственно, пленкой сверху. Получается эффект сауны, эффект быстрой бани. Да, если в баню выходит там, час, два, три пальцы, да, то здесь достаточно, чтобы прогреться, достаточно 10-15 минут. Ну, может, максимум 20, это уже много будет. Так, накладываем пленку и соответственно ножницы нам тоже пригодятся, просто чтобы пленочку срезать. складочку делаем на пленке, да, чтобы в следующий раз можно было найти уголок, от которого отрезать, чтобы она не искрылась. Так, накрыли пленкой, вымочили полотенце и выжали их. А в грязь и пленка всегда можно, да? Грязь? Да. Грязь это локально, вот мы потом сделаем. То есть первую процедуру я покажу без грязи на все тело, все подживание. А пленка тоже всегда нужна? Пленка? Ну, не всегда. Можно без пленки, можно через майку, в принципе, делать, да? Через футболку. А если пленка нету, да? Если пленки нету, да. Пленка нужна больше части для грязи. Mm. Вот. А фактически эта процедура используется, например, при антицеллюлитном массаже, чтобы быстрее да, потом плюс массаж, плюс банки, плюс витамины, то есть такой антицеллюлитный, это комплексное лечение. Накрываем одной частью полотенца да? и вторую побольше оставляем свободным, чтобы можно было прикрыть Пленка это чтобы просто он не мог. Понимаете, это он мог не захватывать. Мокрая. В принципе, пленка по идее, надо на и штаны и постельно, а да? Через брюки. Так, а пленка заканчивается. Так. Ну, тогда давай. Вместе соединим. Uh -huh. Можете спортивку туда дальше. Чего дальше? Спортивную вытянуть. А что не посталась туда? Да нет, пока а попадается. Uh -huh. Так. Еще одно полотенце. Смотрится снаружи. Так. Ну, в принципе, я сделал два полотенца, да. Тут, по идее, одного достаточно будет. Один, одним полотенцем. Я хотел по отдельности две ноги накрыть, да, ну в принципе вот этого достаточно. Вот эту часть. Завещание. Вот, оставляем вот эту половинку, чтобы накрывать. его потом накрыть, если что. Страховка от пожара есть? Ну вот, вторая часть получилась. Шуточки, шуточки, все. Так, теперь вот спирт. Соответственно, вот тут поворачивается флакончик, ну как бы дозатор, да? Он либо как спрей, может быть. Сейчас видите, струя пошла. Вот тоненькую струю делаем, да? вот чтобы Локально попадает, потому что Никуда мимо, запомните, у вас не должен спирт литься там, ни на э, простыни, ни на волосы, не дай бог, да? Волосы можно дополнительно прикрыть э, полотенчиком какой-нибудь, ну, вот подстраховаться, например, да? Таких мало. Мало, да? И таких мало. мало. Ну, я просто показываю демонстрацию, да? Mm -hmm. Если у кого-то длинная копна волос, там, у женщины, допустим, да, то их тоже, да, шапочку одеваем и чуть-чуть прикроем себе. Затылок, на всякий случай. Вот. Чтобы никуда не попало. Поэтому прыскаем аккуратно. Бывают такие дозаторы с трубочкой. Да? Направленные, так сказать, трубочка, трубочкой. Вы льете прям конкретно на то место, которое надо. Значит, человек жалуется, вот тут ягодица у него болит, да? Mm -hmm. Вот, на ягодичные мышцы, значит, прыскаем побольше. Так вот душевидную мышцу и вдоль паравертебральных мышц поясничная лопатка Да, лопатка тоже да вот так вот. вот дополнительно все спрыскиваем чтобы на голову не попадало По центру идет а, спир? Спир, спир, спир, спир, спир. Да. по центру идет у нас седалищный в глубине, да, и самые крупные мышцы вот, его обжимают. Вот, Процедура несложная, но еще раз переклюжаюсь, все надержат под контролем. Мало ли что там произойдет. Да. Вот. Принцип такой, как стало где-то горячо, будешь мне говорить, либо спина, либо там нога какая-то левая-правая, да, сразу прикрываем. Да, видно, там, да. Пошло, пошло. Приморщили. Так, где говори? На спине? Да, спине. Все, закрыли. На ногах терпишь? Терплю. Булки. Прямо Булкам, да? Так, опять открываем. И еще раз поджигаем. Поджигаем, да, по тем же местам. Вон, пошло. сырки да накрываем спину да бурки а сразу так ноги тоже да все накрыли и вот по тем же местам там еще спирт же остался да не до конца сгорел. по тем же местам мы проходимся еще разок да. Нет, если горячо прям сильно да то можно вот открыть и как бы остудить Зато посмотрите, видите, сразу прогрелась все эти зоны. Вот они видны под пленкой. Видите? Да, видно, видно. Вот видите, как сразу прогрелась. Да. Так что эта процедура, она самостоятельная, как вместо массажа, так и подготовка для мануальной терапии. То есть разогревается достаточно быстро, если мы массаж 30-40 минут вот делаем, да, то здесь можно все это сделать буквально за 15, сместилось. Буквально за, там, 15 минут. Спарилось уже достаточно. Да, так, спарилось, да. Во! Поясницу. Так, попа. попа так, -поп. так, давай Так, Ноги. Попу сперва. Так. Здесь нормально? Держим, держим. Хорошо, держим. Идем. А я видел еще, знаешь, как делать? Там несколько слоев таких. Да, полотенец, полотенец, полотенец. Да, полотенец. Да, несколько полотенец можно да, подложить, чтобы дольше как бы тепло шло. Оно будет мягче. Немножко подольше, да? В принципе, это Согрелся. то же самое. Согреется. Вот. И вот спину тоже. В принципе, тушится даже вот рукой, видите, это безопасно, в принципе, можно и рукой. Ноги тяпят пока. Нет, они сами бесчувствуют. Так, вот это как бы мы сделали, включая свет, на чувствительность. Просто сокращу немножко процедуру. И теперь отдельно покажу, допустим, локальную зону, вот у человека болят плечи, да, или это одно плечо. Тогда мы... Полотенце, да? Да. Нет, небольшое полотенце, да? Да. небольшое полотенце будем использовать. Правое, вот это плечо, да? Это болит, да? А, и, лопатка и плечо, да? Берем грязь, смазываем именно полное место Ааа, эти-то Это типа парафин? Нет, грязь э -э Нет, это не парафин, это... Минеральная природная грязь Минеральная да грязь это, это да. Или... Из Крыма Мы там были на этом озере, собирались сами эту грязь Собирали, да? Ага uh -huh. Ну она самая лучшая считается в Крыму это самая лучшая, да, на вот этой... Среднезапно. Окей, а на опсеке не продают или продают? Продают, продают, да. Это я так в опсеке и, и купил. Ну, на самом деле, через интернет заказал. А, нет. Она недорогая. Платает на долго. Вот конкретное место, локальное, да? Мы каждый день ходили на это везер. После него ощущение такое приятное. Просто прессом вытягивается и питает. Еще. Вы прям ныряли, наверное, там? Купались. Да, наряде, там купались. Ну, прям купались. Ну, не купались, как мазались, а проходили по этому. Так, вот вымачиваем процесс, кто-то еще что-то делает. И делаем буквально вот только на этом участке так голову вот, еще другую сторону отвержены напитки на папник так ну на голову она не достигнет не достанется. Я думаю, тут вот, ждем, ждем, как будет горячо, сразу говори. Горячо Оп. накрыли. Еще раз. Можно уже ладошками тут такое место. Горячо. Раз. Лучше накрывать, потому что Да. Больше температуры. Так. Да, лучше, лучше конечно, конечно. Да. Это я руками для фокуса как бы показал, да. Лучше, конечно, накрывайте. Накрывайте. Немножко так. Остудили дыханием холодного дракона. Еще раз. Холодный дракон побеждает огненного дракона. Накрываете. Оставляйте. Терпишь, да, нормально? И так вот несколько раз делается. 5-6 раз. А на кроу. Так. Так. Ну и последний раз для видео просто покажу. Чтобы не затягивать процедуру. Да, и смотрите, если вы будете передерживать, да, то э, вода-то, которая была, она высыхает и начинает немножко подгорать полотенце. Mm. Да, ну, чуть-чуть там оно. А, поэтому вот буквально, ну, сколько секунд? 20, наверное, держим, да, и накрываем. 10-20 секунд и накрываем. Все, включается свет. Как бы на этом мы процедуру закончили. Теперь просто все утилизируем. Для чего была пленка теперь понятна, да? Вот, смотрите, какие покраснения. Даже... Поярче свет, поярче свет включается. Где? Ну, а грязь мы просто смываем влажной салфеткой. Сухой. Да, а потом сухой, да. Вот, от нее не останется и следа. Серьезное огнем пошло. Да, вот виску и покраснение пошло. Ну, на самом деле, грязь сразу можно не смывать, а оставить еще человека лежать, пока она впитывается, еще минут на 20. Да, это просто мы сокращаем для видео. А после 20 минут оставить. Да, а. под грязью оставить еще минут на 20, да, чтобы она еще пропиталась. Там. Накрыть, тепло. Да, да, да, просто теплым накрываете. Да, это мы, чтобы вы понимали, для видео просто сократили саму процедуру. Так, ну, с вами был Олег Алав Ну а если вы были не с нами, не здесь, а только по видео, то зря много теряете. Надо быть с нами. Покажи, как покраснело. Видно там на камеру? Да? Вот, эффект сауны, то есть достигается эффект сауны. можно а мне? Можно? Не, не? А, можно мне? У меня стресс был. На тебе? Да. Ну давай на тебе. <laughs> так, пленку можно... Да, можешь в футбол. А, а да. мы просто намочим ее. Полотенце намочим. Так. Давай тогда. А, ну, у меня ну, же еще одна есть. А, может, мы сделаем? Да, есть еще одна? Да. Это, это же у меня спецовка. Да? Ну давай, я просто пленку не помню, где-то у меня еще пленка была. Давай, ничего страшного, Олег. Можно? А, можно, знаете, еще положить, запускать? сказать. Можно взять эти пленки, которые детские продаются. И ими накрыть человек. Да, Одноразовые пелёнки. Одноразовые пленки, да. У меня просто... Подожди, а на ноги, как ноги, что же промокнуть? А. У, у, у, у меня все есть. Нет, Свер... я... да. Это... да. Да. Ну давай. Теперь сейчас будем нету, без пленки, Олег, есть, да? Да, есть. Да, можно, да у нас сам... у сменная есть. Чего? Не мою пеленку, потому что я по-любому. Не, она да. все равно надо промокнуть насквозь. Вот, а эту пленку оставим для грязи. Что вот тут положу и я. Так, это закончилось. Тебе понадобится всего два полотенца в антубери и вот это. Короче, практиковать не буду. Почему не говоришь? Потому что... Я рад. Нет, это я, я сделал. Ты в стрессе? Что-то, да? Нет, я сделал это. Стресс? Нет. Мне ну, просто говорить, кто-то заработал еще, да? Да, когда горячо просто говоришь... И, и заранее говоришь, когда уже чувствуешь, начинаешь, потому что потом поздно говоришь. <связь> а на степени да. будет уже поздно. Да я тебе говорю. Да, да. там несколько секунд, на самом деле, ожога не будет. <связь> <связь> так, что вам там пишется, ребята? Так, теперь с нами, с нами, с нами всем привет. Да. У нас идет огнотерапия. Ставьте нам лайки, да? Fire Show. Fire Show, да. Можно <связь> <он связь> <вот> такое <связь> назвать, да. Это кажется, да, за Да. Сейчас еще на А, вот и на леви. На леви подключусь. Леви, Да, наверное, мази. А что ты мне Ну, я не Потому что кому-то не чуть-чуть, наверное. Или я высох, полчаса. его нормально. и Выжимай нормально. Дели его пополам. И держима хорошо, потому, потому что вода потом делает холод человеку. Во. Эй, мой телефон грезит. Пусти туда, я сейчас сниму тебя. И твою бабушку сниму, и тебя. Это как... Это газом, как... как... газом заполняем, но тут нас заполнить газом. Так, какой тут телефон? Вот это, вот это, вот последний, да. Вот это? Вот это, вот, не, вот, это, моя, вот это, да. Это? Нет, это. а а Я смотрю. Вот, смотри, я сейчас накрою, и потом стоп, долешь, и дальнейший, в понимаешь? Ты долго было очень хорошо понимаю. Если я бы не понял про жизнь, я с тобой не связался. же тоже вот это фото вот это, вот это. Ну да, есть, вот если можете тепло площадиться, да, да, да теплый долбить. Там немножко темплотиться переплывать, будешь двигаться. Ну, оно вот, было два подвинется, да? Чтобы она дружбу не мешала. Все, выставляем? да, снимай. Давай. Не-не-не, подожди, подожди. Напрыскать надо так, чтобы да. что пока. была полосочка. То есть ты прям. Вот видишь, полоска эта мышца. Поясничку тоже соединяем. И вторую полосочку. Ну давай, доделай до конца. Не, доделай полоску до конца сюда. Много не леет. Просто когда наклоняешь, они прыгают. Чего? На глаз брызнул. Как это на глаз? Сейчас. А Давай не теряем. еще видео, снова включай. Теперь вот это побрызгай и годится. Вот так вот. И сюда. Посередине. Вот так сейчас, да? Да, вот так побольше тут. Когда это наклоняешь, там не поступают жидкость. Пертикально. Не наклоняю, поднимай чуть-чуть. Во-во. Всё, Всё, там, закончился ревел. Может закончился? Давай наполним тогда. <свят> Сам вырежешь, метрицы. Устраиваешь видео. Что у меня еще? Два видео. коротких видео. <свят> а Аня, а ты что до да, сих пор не скажешь, где он находится? Где ты находишься? А там есть такая, на Тихоне, ты скажи, только где ты находишься, скажи, ладно? Ладно, у нас сегодня обычай, то есть сегодня Старый Новый Год свечаем, и завтра Святой Василий, так что я уже зарядил себе пакет. Чего? Ну чего, ну еды там нужно. Чуть-чуть огненной воды, прополненную воду говорю. Хаш ну, два, композиция. У нас там есть ну, знакомые, они сами делают свое чаш, тоже на вид, на Пропустил. Да, хватит. Ну, здесь соедини, тут это еще много прысков. Ага, вот Что, можно, да, начать? Да, а, класс, давай, включай, да, да. Покажи, как он прыскает. Покажи, Ты как прыскаешь. Включай, паду. Прыскай. Красиво, конечно вот тут полочка ровно а тут ты не запрыскал ох ох ох ох Готовься, ох тушить. Давай, приготовься, ох Ой, горячо, горячо. Где, где именно? Ты, ты, ты, ты, Говори, где? Где? Здесь ох закрываем. ох Быстро, быстро, быстро. Раз. Да, там Ф Oh. спина спина на бедра какой вот Ну главное ты это понимаешь. Бедра. Бедра. Ай. ай, ай, ай. Ни в коем случае не включаем спрей, распылить. Только вот струйкой и только метка попадаем когда надо. Да. Ну и фок постройка, так чтобы она распылилась. Да. Вот, да. И идем по Вот ну, здесь красота. А. Да, Уже, она нагорит. И готовься в голову. Спина нормальная. Та ну прослойка, получается. Все, спина. Хорошо. Все. Так. На, попробуй. Так, эти теперь выключи и. 30 секунд или минут, не так что будет. Тридцать секунд. Или минут, короче. Без этим. меня, да? Какой минут? Давай без самого Какой минут? Не десять секунд. Секунд. Я, я понял. Это, ну, это будет, сейчас это все, там. да? А вертикально, да? Вертикально, да? Два вертикально секунд. Сейчас подожди, когда я сейчас присел, полоски делал. А, вот так место, а вот так вдоль. так, ну типа что-то Дорожка была? Да, дорожка. А то она будет местами. Не, ну тропинка, чтобы это самое. Она говорят. Давай, на себе. Давай. Гумарец. Туши. Многие тоже. да. сюда. Скидал. И все. Всё. Всё хватает. мы можем и показать. Для... Насколько тут она покраснела, видишь? Не надо. Это... Хорошо, да? Все поносит. Температура поднялась. О, То... лучше. Да, видите, температура поднялась, можете пощупать. Пощупать. Пощупать. Так, ну все, грязь гушем поясницу может быть. Не будем. Не будем грязь сделать, да? Да, я понял. Ну, как бы и так да. все поняли, да? Да. Всё, -то давайте, давайте без грязи. Без грязных грязи. Грязи, да, Вот, спасибо. У меня стресс сняли. После вот их лукал. А, надо же было еще сюда открыть туда. О, точно. Сделаешь, может, сюда вот маленьким полотенцем? Грязи надо сделать? А, ребят, без по стрессам. Ну, давай без грязи, да. Просто платился да, локально, это, на, только да. на икру. Что Снимать, я? Да, Чего делать сейчас? Иди шаг задницу. А у меня полключен, да. Ключан. А это, да? Ага. Ты поедешь со мной на Ленинград, там. Сделаешь мне массаж, я лягу. Тут поедет на работу потом. Что тебе делать? лучше. Так. Если бы знал, где еще нажать на твою тронду Как вот, чувствуешь? Горячо. Очень горячо. Открой. Очень горячо. Не надо ждать пока, очень горячо. Давай, Шахурзин. Баш. Шахурзин у нас. Он мангалчик. Мангальщик, да? Да. Горячо, очень горячо. Давай, давай, накрывай. Ты еще прижал, да? А, спасибо тебе. же надо. Пойдем туда. Ну там просто надо без одежды было, чтобы открыть и побыть. Все, дай я На кожу. Все, можно еще, да, еще пару раз. Абдула. Абдула, подвигай, да? И не нажимай, просто накрываешь. Ты ничего? Можно mm -hmm.